Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. А в этом ролике речь пойдет о горелке Донмет 206 Ювелир. А, вернее, речь пойдет о разборе полетов а, тех проблем, которые были выявлены в процессе жесточайшей эксплуатации этой горелки. А, мне необходимо было а, выявить ее а, слабые места. А, какие-то возможные недоработки технические для того, чтобы иметь возможность впоследствии эту горелку каким-то образом модернизировать с учетом выявленных проблем и недостатков. Выявленная проблема заключается в следующем. По какой-то причине в процессе достаточно длительной и жесткой эксплуатации пропускная способность либо отводных каналов для газа либо регулировочных вентилей этой горелки. По каким-то причинам пропускная способность стала значительно ниже. И, повторюсь, горелка горелки невозможно стало работать, потому как вентили открыты полностью, а газ не проходит. Эксплуатировать горелку практически невозможно. И сейчас я на ваших глазах попытаюсь найти и устранить эту причину. Для разбора горилки нам потребуется ключ на 14, рожковый либо накидной, а также ключ на 8. В данном случае я буду использовать вот такую э, торцевую головочку с размером 8 мм. А головочка нам потребуется только для того, чтобы открутить э, барашки регулировочных вентилей. Так, вентили были демонтированы. Теперь, для того, чтобы достать оси запорных механизмов, нам необходимо открутить вот эти две гайки. Гайки имеют размер 14 мм. И для этого нам потребуется использовать гаечный либо накидной ключ с размером 14 мм. А внутри гаек, фиксирующих гаек, установлены второпластовые уплотнители. Итак, обе гайки откручены, и теперь нам осталось достать э, вентили э, оси запорных механизмов. Для того, чтобы их вынуть, необходимо выкрутить против часовой стрелки. Вот так выглядят иголки, запорные иглы вентилей горелки Донмет. 206 ювелир. А, кстати, хочу обратить особое внимание, что э, запорная глаз сделана из нержавеющей стали. И она имеет отличнейшее состояние. Значит, проблема кроется не здесь. Давайте посмотрим второй запорный вентиль. Да, он точно такой же. Он в таком же... Отличном состоянии. Износа на нем нет. И в принципе быть не может, так как, да, горелка эксплуатировалась достаточно жестко, но недолго. Дальше. Давайте посмотрим, что находится внутри. Ну, как вы можете увидеть, состояние. Центрального отверстия, которое сопряжено с вентилем, запорным вентилем, оно идеальное. Я считал, что оно будет окисленное, так как в эту горелку попадало, неоднократно попадало большое количество электролита, то есть водяного раствора щелочи, достаточно в больших концентрациях, но тем не менее... Внутренняя поверхность абсолютно не изношена. Не изношена ни химически, ни физически. Да, абсолютно идеально. Здесь то же самое. Значит, проблема кроется в другом месте. Получается, что проблему нам надо искать где-то здесь. Открутим сменную насадку. Насадка абсолютно прекрасно продувается. Значит, проблема также кроется в другом месте. А именно... Ага, вот она, вот она наша проблема. При обзоре этой горелки ранее я говорил вам, что внутри, в центре головки для подачи газа вставлен огнепреградительный клапан. Когда я экспериментировал с этой горелкой когда я проверял эту горелку так сказать на прочность я много раз создавал искусственные условия при которых возникал обратный хлопок для того чтобы иметь возможность проверить состояние огнепреградительного устройства которое находится вот здесь в центре в головке горелки и я вижу что внешний вид этого устройства в значительной степени изменился. А все почему? Да потому что я не менее 30, может быть даже 40 раз инициировал э, обратный хлопок, для того, чтобы проверить, выдержит ли горелка обратные хлопки, обратные удары, э, ни один обратный хлопок не попал э, в газогенератор. Это говорит о том, что огнепреградительное устройство работает прекрасно. Но так как на огнепреградительное устройство воздействовало в пламя гремучего газа, элемент, который предотвращает распространение реверсивного горения газа, его внешняя часть просто расплавилась, она стала меньше и изменила форму. Вот это и является причиной, по которой прохождение газа через горелку в значительной степени уменьшилось. В данном случае мне придется просто убрать эту деталь, хотя она очень важная, но пользователь, обыкновенный пользователь должен знать, что используя такую горелку, в ее устройстве есть встроенный пламя-гаситель, есть огнепреградительный клапан, который не позволит обратному хлопку попасть в газогенератор и нарушить его внутреннее устройство, что очень и очень важно при работе с гремучим газом. Как показывает практика, до 40 обратных хлопков он не выдержал. Горелка, в принципе, газ пропускает, но в значительно меньшем количестве. Работать с ней сейчас невозможно, потому что я, повторюсь, инициировал слишком много обратных хлопков, которые повредили вот это устройство огнепреградительного клапана. Ну, в общем, вот она причина. Она найдена. Сейчас я высверлю эту деталь, соберу горелку и мы с вами проверим, мы сможем проверить ее работу а, после ремонта а, на а, практике так, ну вот я удалил а, огнепреградительное устройство и теперь мне осталось только собрать горелку а, в обратном порядке сначала вворачиваем запорные винты, оси запорных винтов, после чего фиксируем их э, гайками с уплотнительным материалом, момент затяжки этих гаек влияет на плавность хода э, осей э, регулирующих винтов, поэтому если вы хотите, чтобы если вы хотите достичь определенной плавности винтов, вам необходимо отрегулировать эти гайки так, как вам это необходимо, так, как вам это нужно. Теперь осталось поставить на оси винтов, установить регулировочные барашки, зафиксировать их. После чего мы сможем проверить, насколько удачно был проведен восстановительный ремонт. Ну, вот Сейчас у меня э, регулировочные винты работать стали немножко жестче, так как я э, вот эти гайки, нижние гайки, затянул достаточно плотно. Но их в любой момент можно подрегулировать, так как вам это нужно. О, теперь винты крутятся очень мягенько и плавненько так осталось установить сменную насадку и пойти к газогенератору а, сменная насадка также фиксируется гайкой имеющий размер 14 миллиметров Так, ну что, осталось только протестировать горелку, и сейчас мы это будем делать с использованием вот этого восстановленного нами газогенератора Лига 31. Теперь он далеко не Лига 31, потому что вся электронная начинка и многие-многие другие компоненты заменены на компоненты нашего производства, а также изготовлен и заменен бак охладителя обогатителя на э, бак который сделан в наших мастерских и сейчас э, я подключу горелку отремонтированную горелку донмет 206 ювелир к этому газогенератору и мы посмотрим как теперь работает эта горелка и Ну вот, совсем другое дело. Горелка работает теперь просто прекрасно. Отлично проходит как чистый гремучий газ, так и гремучий газ, обогащенный парами бензина. Итак, друзья, после того, что увидели вы, после того, что увидел я, хочется резюмировать. Через эту горелку в свое время, в процессе эксплуатации, я пропускал не один литр высококонцентрированных щелочных растворов. Я ожидал увидеть внутри окисление металла, я ожидал увидеть коррозию. Но, как мы с вами видели, внутри нет даже ни намека на то, что э, щелочь каким-то образом могла повлиять на работу этой горелки. Нет, горелка прекрасно перенесла воздействие щелочей. Я неоднократно, несколько десятков раз специально инициировал обратные удары, обратные хлопки гремучего газа. Все хлопки доходили только до Огнепреградительного клапана, который находился вот здесь, в головке этой горелки. Да, в процессе возникновения этих обратных хлопков, десятков хлопков ряд за рядом, которые я инициировал, огнепреградительный клапан в итоге вышел из строя. Но любой огнепреградительный клапан имеет свой срок службы и свое количество обратных хлопков, которые он может перенести. Я считаю, что эта горелка с поставленными перед ней задачами справилась на все 100. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я буду завершать свое видео. А вам хочется напомнить. Не рискуйте своей жизнью. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем ваших близких. Соблюдайте карантин и элементарные правила личной гигиены. До новых встреч. Всем пока.